Привет всем хорошим, нормальным и адекватным людям! С вами снова Соня, и это видео о моей новой постройке в Sims 4. На этот раз я покажу вам строительство английской усадьбы под названием Черный дракон. На постройку этого манора нас с отцом вдохновил замок Рода Гордон из серии игр Black Mirror. Сейчас я имею в виду первые три части игры, а не перезапуск 2017 года, там замок уже другой. Мне очень нравится замок Black Mirror, и не только из-за его внешнего вида и интерьеров, но и из-за истории, связанной с этим замком, из-за его таинственности и секретов. Я уже давно хотела, чтобы мы построили его или похожий замок в Симс, и чтобы он получился таким же интересным, как и оригинальный Black Mirror. Я рада, что теперь у меня есть такой замок. При строительстве нашей усадьбы, мы не старались полностью скопировать внешний вид замка Black Mirror. Мы просто брали элементы, которые нам больше всего понравились. Например, башня с левой стороны замка, крыльцо, постамент в центре холла и другие детали. И включали их в наш мэннер. Одна из самых главных деталей, которые есть в замке Black Mirror, это глубокие подземные пещеры с интересными головоломками. В нашем замке мы тоже сделали подземелье. Их строительство вы сможете посмотреть в одном из следующих видео, потому как их довольно много и они заслуживают отдельного ролика. Думаю, что они получились не хуже, чем в Black Mirror. Манор черный дракон ⁇ это довольно масштабный проект. Для него был выбран участок размером 64 на 64 клетки. Кроме самого замка на территории участка находится конюшня, а за замком находится ажурная оранжерея, богатая разнообразными растениями. А также перед замком сделан большой парк, выполненный в английском стиле. Здесь есть множество аккуратных зеленых изгородей, подстриженных кустов, деревьев разной формы, фонтанов, статуи и вас с подстриженными кустами, а также кипарисы, которые отлично дополняют пейзаж. Кроме всех этих растений и украшений, в парке поставлены скамейки и есть беседка, где можно отдохнуть и полюбоваться парком. Сама усадьба имеет три жилых этажа. Всего в доме 4 спальни, три предназначены для хозяев и гостей, а одна на первом этаже для дворецкого. На первом уровне находится холл, рыцарский зал, где выставлены доспехи и оружие прежних хозяев замка, библиотека, большая столовая, кухня, ванная комната и спальня, в которую можно попасть только через потайные двери. На втором этаже построены главный большой зал, это самая большая комната в доме, кабинет и проходные комнаты. На третьем этаже находится еще две спальни – игровая комната, в которой есть столы для игры в шахматы, карты и другие игры. Также на этом этаже находится тайный коридор, через который можно попасть в комнату в башне, для занятий магией. Эта комната получилась очень интересной. Пожалуй, это одна из моих самых любимых комнат. Кроме этого, в доме есть обычный подвал, где хранятся запасы еды и бочки с вином. Также там находится прачечная, большой насос для подачи и откачки воды, универсальный котел, который может обогреть весь дом, и дизель-генераторная установка, которая может сделать замок независимым от внешних электросетей, обеспечив его электроэнергией. По центру подвала находится колодец, через который, по задумке, можно попасть на нижний этаж, где и начинаются древние катакомбы. Их строительство, как я и сказала, вы сможете увидеть в одном из следующих видео.